Тут ведь какая ситуация? Мы э, были поставлены э, в такие условия, что когда мы придумали вот эти вот ножи, это ножи, например, Крис, это ножи Фламберг, это ножи Водин, это ножи Жнец, Святослав, э, оказалось, что не существует никаких э, э, стандартов для них. Да? То есть ГОСТов нет, а ножи уже есть. Ножи нам были нужны для того, чтобы они, во-первых, не ломались, чтобы они хорошо сходили с руки, чтобы они, на них можно было протестировать поведение ножей различных народов мира. Вот, например, Крис очень, э, нож такой, э, скажем, э, нестандартный и встречающийся, например, где-нибудь на Ямайке. Да? Но также, соответственно, все фламберги, вот Фламберг, э, вот этот нож мы называем Фламберг, а этот Крис, хотя оба они известны нам по европейской традиции, как Фламберг, конечно. Ну вот. Так вот, соответственно, все эти ножи э, достаточно сложно или невозможно метать с лезвия. И всем это понятно. Мы сделали специальный выхолощенный нож, который можно попробовать метнуть с лезвия и не порезать себе при этом руку. Э, поэтому заточки здесь всего 3-4 сантиметра, они не являются холодным оружием, о чем нам и заявили, когда мы сдали их для экспертизы в ВКЦ. И как это получилось? Мы собирались проводить чемпионат Европы, к нам обратились наши товарищи из, Европейского, из Европейской Федерации метания ножей и топоров. Вот, соответственно, это их письмо. И мы должны были проводить чемпионат Европы в Санкт-Петербурге. И для того, чтобы его проводить, мы вот эти вот ножи отправили на свидетельство ВКЦ. И нам сказали, нет, ребята, это, естественно, не является холодным оружием, это ведь просто болванки. Предметы. Но поскольку вы, Федерация метания ножей Санкт-Петербурга, обращаетесь с этим вопросом, можно ли вы это использовать как спортивные снаряды, то, конечно, это спортивные снаряды, не являющиеся холодным оружием. Вот наше на эту тему мнение. Таких ножей у нас 6. Это Крис, Фламберг, это Святослав, это Водин, это Жнец. Жнец – это тоже интересная легенда ножевого мира, это переделанный кукри. Ну, в общем, он здесь слегка узнаваем. Дело в том, что кукри некоторыми товарищами считается идеальным метательным ножом, есть такая легенда. На самом деле это, конечно, не так, потому что у кукри, как вы знаете, очень широкий угол, да, там, э, острие под 35, под 45 градусов, и втыкается он не очень. И мы довели э, кукри кукри до вот такого вот состояния, и он теперь прекрасно втыкается и замечательно летает. Всем очень нравится. Водин – это нож, который мы взяли с парадных образцов, упрощенных, естественно, парадных образцов, казачьих кинжалов. Казачий кинжал был 51 сантиметр, а этот нож 34-35 как парадняк, который таскали с собой для того, чтобы не пугать дам. Но, тем не менее, это длинный нож, тяжелый нож, он, соответственно, хорошо втыкается, здорово летает, и им тоже нужно уметь владеть. Это редкость, длинные ножи такого формата, такие тяжелые. Святослав, это простейший прямой кинжал, это, например, файберн, это ножи типа Mark II Gerber. Прямой кинжал с прямой рукояткой, только единственное, что без гарды. Ну, гарды здесь так слегка обозначена. Ну, крисы, о которых я уже говорил. Это фламберги, о которых я говорил э, до этого. У нас здесь нету сейчас рапиры, но ну, пусть будет небольшая интрига, приходите, попробуйте, рапира – это нож со сложной рукояткой, со стеклобоем на э, кончике рукоятки. У него развесовка под штык-нож, то есть, он, у него более тяжелая рукоять, для тех, кто любит кидать с лезвия э, ножи с, утяжеленным, э, с утяжеленной рукоятью, это как раз будет э, самое то. Ну и естественно, но ну, это вот все вот шесть ножей, о которых я сейчас говорил. Это ножи спортивные, это первые спортивные ножи для метания в нашей стране, которые официально не являются холодным оружием. Хотя совершенно точно э, Вадим говорил, э, что до э, появления этих ножей у нас действительно не было метательных ножей, которые были бы разрешены. Все ножи были зарегистрированы как ножи шкуросъемные, разделочные, ну в общем хозбыт. Вот, например, вот это вот нож Сигурт. Это хостбыт, это, соответственно, нож шкуросъемный или разделочный. И у него есть там сертификат стандарт сервиса, по-моему, да. И, соответственно, у ножа под названием Stalker, который похож, в общем, только с круглым рекосов, у него тоже такой сертификат. Так вот, соответственно, до этого были ножи вот такого типа. Мы приглашаем вас прийти, попробовать. Телефон нашего клуба 9966775. Ножейте стали 30 ХГСА. Это знаменитая Хромансиль. Это в 30-е годы. Наши э, столевары придумали эту сталь для того, чтобы она была, она была очень прочной, это высоколегированная э, сталь э, конструкционная, она выдерживает бешеные перегрузки, говорят, что э, шасси э, вертолетные самолетные делают из этой стали. И, представляете, э, эта сталь выдерживает, когда на, на эти шасси садится и взлетает эта махина огромная. Так вот, соответственно, перегрузки, которые выдерживают ножи на наших тренировках, э, равны подобным перегрузкам. Потому что сталь, например, 65 Г ломается, сталь э, 45-я э, 45 ломается, э, ломается 95-я сталь. 420 естественно, колется в бешеных количествах, 440 там, по два броска не выдерживают и разлетаются. Бывает, что у вас остался нож из 420 на три года. Посчитайте, сколько раз вы его метали. Раз 15 за это время, по 3-4 раза. Вот. А вот эти вот ножи живут по 10-15 лет, а то и больше. То есть, во всяком случае, никто не проверял. У меня есть один нож, сломанный из 30 ХГСа, оказалось, что у него не провар в рукояти, еще ковровский. К сожалению, ковровских ножей из 30 КГСа больше нету. Владимир Сергеевич от нас ушел, но это именно его наследство. Он нам в свое время завещал делать ножи из 30 КГСа, и эти вот ножи, соответственно, нам помогают до сих пор. Новые замены. Кстати, те, кто ищет ковровские лидеры, не ищите, ковровских лидеров больше нет из 30 КГСа. Есть вместо них замена, это вот нож Святослава. Это ослав, это 250 грамм, в отличие от лидера он еще лучше, он симметричен, то есть он не крутится в полете, он стабилизируется и он прекрасно поддерживает все техники. Это вся безоборотка, верхняя, нижняя, боковая, это броски с лезвия, броски с рукоять, прекрасный нож и достаточно легкий 250 грамм. Вот. Остальные ножи имеют свои плюсы и минусы и я надеюсь вы узнаете о них в нашем видео. Такой нож стоит порядка полутора тысяч рублей. При такой прочности, при том, что он живет там по 10 лет, а то и больше, мы просто не замеряли. Да? 10 лет этот вот у нас нож с непроваром в рукояти прожил на площадке. При том, что у нас огромный поток, люди постоянно их бросают, мы их постоянно выдаем. И все равно что-то будет. Я его еще у ковров в свое время в клубе получал. Поэтому. Рекомендуем вам поп попробовать, да, у нас так же как у ковров, на них пожизненная гарантия. Ну, если вы, конечно, их не будете рвать каким-нибудь прессом специальным, то они будут жить вечно. Вы, наверное, многие слышали, видели историю э, Абдулы, который рассказывал, как он стрелял в нож и погнул его на 15 градусов. Всего лишь погнул, то есть он с ЖК нам засадил с 5, по-моему, метров в нож, это был Ковровский лидер, и тот только погнулся на 15 э, градусов. Так вот, эти ножи сделаны точно по такой же технологии и больше вы таких ножей уже не найдете. Приходите, пробуйте, пробуйте их сломать. Тому, кто сломает, я подарю такой же. Но я думаю, что никто не сломает. Поэтому участвуйте в наших розыгрышах и не ломая нож, вы тоже сможете получить, соответственно, его на конкурс. А также приезжайте к нам и участвуйте в наших турнирах. Вот 24-25 июня будет турнир на Фонтанке 51-53, мы будем проводить «Белые ночи», там будут 5 видов дуэлей и 4 вида игр – «Крестники-нолики» ножами, «Морской бой» ножами, «Бильярд» ножами и «Покер» ножами. Выигрывайте, забирайте кубок, у нас очень красивый кубок, это натуральное дерево, это дуб. И натуральная сталь, тоже 30 хгс. Нож, который вы видите на этом кубке, настоящий. Вы тоже можете его забрать и, в принципе, метать, пожалуйста. И это все входит в кубок. Ну, а также, естественно, медали, грамоты. Будем очень рады. Приезжайте. Александр, по-любому будет вопрос от какого-нибудь увлеченного парня с Норильска, у него нет возможности до тебя доехать, до Питера вообще не добраться, он обязательно захочет после твоего рассказа либо протестировать, либо взять себе комплект твоих ножей. Расскажи, пожалуйста, как с этими спортивными снарядами обстоит дело по поводу пересыла по России или даже какой-нибудь Казахстан? Ну, исходя из того, что они не являются холодным оружием, проблем, естественно, нет, это все равно, что присылать, там, я не знаю, болванки, например, да, ну, вот, то есть э -э, ходят, э -э, там, я не знаю, модели ножей или болванки или, соответственно, спортивные снаряды в нашей стране совершенно свободно. никто их никак не, их передвижение не регламентирует, поэтому, конечно же, пробуйте, тестируйте, ребята, мы будем очень рады, и чем больше наших ножей будет в разных регионах нашей страны, и чем больше будет от вас э, отзывов, тем нам лучше. Теперь как удобнее написать во ВКонтакте, на почту или прямо сразу смс? Конечно, удобнее ВКонтакте, потому что там можно сразу же сделать ссылочки на какие-то видео, фото э, э, ну и так далее. Звоните, пишите. Также телефон, еще раз говорю, 96675. Это если в Санкт-Петербурге, если вы звоните из другого города, ну, например, 8 -900, э, э, да, 900, 921 99 66775. Будем очень рады. Счастливо!